Всем привет! Компания Нагазу.ру Очередной пример установки ГБО на Шкоду Октавия Машинки идут одни и те же каждый день А тут новый автомобиль Это вам не Рапид, не Пола Это Октавия Двигатель 1.6 110 лошадиных сил Подкапотное пространство Так выглядит Фрасоночки ОМВЛ-Джемини жестко закреплены редуктор рядом с блоком ABS, фильтр и заправочное устройство под капотом все штатно ничего не мешает дальнейшему обслуживанию все удобно, компактно на такой двигатель очень много работ уже выполнено. Все прекрасно работает. Багажник был большой. Баллон стал на 90 литров. Запаска без проблем достается. Теоретически сюда можно поставить баллон на 100 литров. Единственное, баллон, специальный каркас сварится, и баллон приподнимется, будет повыше. Ну и стоимость подороже. Вентили с электроклапаном, с вентиляцией. Все как надо. И салон, конечно, с поликом и с рапидом не сравнить прям современный автомобиль машина свежая 2022 год выпуска эксплуатироваться будет в такси если есть вопросы пишите под видео всем постараемся ответить компания на газу .ру.